Куда все пропало? Сейчас, погоди, погоди. Масло что чайного такое? дерева у меня стоит всегда на столе. Да, да, да, да, да, да. да. Масло чайного дерева вот тоже сейчас уже Очень в работе все время. время. Да, рекомендую всем. Да, да, да. Сейчас масло чайного дерева это то, что должно да. быть всегда да. под рукой. Да. Я тебя перебила. Ты начала что-то рассказывать. Ну, во-первых, я скажу, бы, спасибо большое за подарок, приятно, за то, что три человека у меня подписались, это, это, это как бы первая приятность такая, вторая, то, что еще да. и а, да, да, да, да, да, да. А что я сейчас начала делать, то есть вот по итогам предыдущей встречи, то есть какой навык я планирую проработать в этом месяце? как ты сначала упустила поняла, поставила себе задачу, что навык работать с клиентами ну, Поняла, классно. что он ну, притормозился, смотрю, у девчонок там очень активно работают эти магазины, да, маркеты. И вот начала угу. сейчас, обновила снова, просмотрела урок. И угу. прямо по нему сейчас иду, выписала, что конкретно и каким клиентам что говорить. И на самом деле интересно получается. Потом статистику я выведу и поделюсь. Хорошо. Небай, сегодня уже получила один заказ 50 миллилитров, да, ну, то да. есть, вот это, это же мои клиенты. Да, то есть я сначала им написала, они вышли из чата. Я написала, значит, также по схеме, по, те, по технологии, написала сообщение, потом а, дай-ка я им лучше видео запишу и записала видео обращение. Потом смотрю, мне значит, уже пишут, что созвонились, звонились. Одна девушка в другом городе, она хочет 20 млн. номер 9 заказать. Сейчас решаем так, mm -hmm. достать. А другая в Перми назначили встречу, к концу недели 50 она заказала. Ну классно. Вот видишь как. Ну, я, я очень рада, что ты начала с этим работать. Во-первых, ты, ты работаешь с видео, это вообще классно. Видео – это самый лучший формат донесения информации. Вот не устану это повторять, потому что, ну, еще раз просто повторюсь, для тех, кто боится работать с видео, никак как-то там к себе не нравитесь или еще что-то, ну, короче говоря, причин может быть масса всяких, да, но видео – это самый эффективный формат работы, самый эффективный, потому что человек, у человека создается ощущение, что он общается с вами лично, «Он видит ваши эмоции, он видит ваши глаза, он видит вашу мимику, он видит ваше настроение, он видит ваше состояние, он считывает информацию, которую невозможно передать даже через аудио». Да? Да, да. Это гораздо сложнее, то есть сложнее передать. И вообще невозможно передать через тексты. Вообще невозможно передать через тексты. Эмоциональный посыл. А человек, любой человек принимает решение о покупке — в, при условии совпадения двух, э, скажем так, факторов. Да? Первый фактор – это у него есть потребность или мы создаем эту потребность. И второй – у него есть эмоциональный посыл для этого. У него возникает эмоция по этому поводу. А кто будет рождать эту эмоцию у него, как не мы? Мы, собственно говоря, своими вот видео и рождаем эмоции. Наталья, я очень рада, что ты себе поставила такую задачу, потому что да. это… Это то, что стоит во главе угла нашей работы. Я не просто так вынесла работу с клиентским чатом, работу с клиентами, работу по созданию личного товара оборота именно на клиентской сети вот, самый первый на самый первый этап, не просто так потому что это база, это фундамент, на который выстраивается вся остальная работа. Все остальное можно добавлять, и, и, и мы будем добавлять по мере нашего роста, скажем так, да, но те базовые навыки, которые мы с вами отрабатываем при работе с клиентским чатом, они становятся основой для работы с партнерами, со структурой там, с командами и так далее, и так далее. И отрабатывать это все на физическом продукте, на физическом продукте гораздо проще, потому что клиентам это понятнее, людям это понятнее. Mm -hmm. Вот, поэтому, Наталья, я прям очень тебя поддерживаю всеми, всеми руками, всеми, всем чем только можно в этом, в этом твоем настрое в этом в этой твоей цели. Очень хорошая цель, я прям вот за тебя очень рада. Потому что еще как бы... Еще одна причина. Этот навык, который ты сейчас отрабатываешь, это то, чему ты сможешь учить, передавать своим партнерам. И, и, и, и передать, эффективно передать можно только реализованный опыт, только отработанный навык, только прожитый в своем бизнесе, только пропущенный через себя, он имеет силу. Все остальное – это просто теория. Поэтому, Наталья, прям спасибо тебе большое. Я прям очень рада. Да, и мне, я сначала, как бы у меня была такая зажатость работать с этим чатом, думаю, как я это все буду делать, людям навязываться. И потом, когда я переслушала все-таки урок, потому что я поняла, что и как нужно делать, и прямо сейчас это делаю с удовольствием, мне интересно, а что же дальше будет. И вот мы сейчас с вами идет э, наша запись, и прямо вот у меня выходит э, сообщение, что люди пишут спасибо. То есть полностью прошла по всей цепочке, хотя человек отказался, вышел из чата, я ему потом написала, потом видео, потом он написал мне, ну, хорошо. Вот как бы хорошо, как будто бы, как бы на отвежись, да, но на самом деле он написал хорошо, поэтому я говорю, а теперь я тебе отправлю ссылку на каталог. Да, Будет да, да. Я... да. Я главное, думаю, главное сохранить снова. отношения. Спасибо, и такие знаки. Вот. И у, меня, и у меня тоже появляется удовлетворение от работы, и человек доволен. Вот да, да, да, да. Это очень важно, что вы нашли индивидуальный подход к этому человеку, то есть вы выстроили с ним какую-то свою схему да, взаимодействия. И здесь я хочу просто еще раз добавить о том, что... Если, например, есть какое-то обучение, касающееся того же ведения клиентского чата или еще что-то, это не значит, что это истина в последней инстанции, нужно делать именно так. Вот так и никак иначе. Нет. У вас это некая такая основа, от которой можно оттолкнуться. Дальше включается ваш личный опыт, включаются какие-то отдельные ситуации, какие-то... Ну, то есть. У вас все равно что-то будет свое. У вас все равно это да, будет да, как-то да. по-своему. Не, не будет. Делал... Нас, все верно, можно перебью, извини. Просто вот когда там все это написано, я сначала прочитала, потом себе это написала в тетрадь. Но когда начинаешь уже разговаривать и особенно видео записывать, тогда, ой, ну, видео с видеообращением, там уже вообще свои слова идут. Основа Очень есть, хорошо. но... Что да. Я, как, я да, да, да. То есть это, это такая, знаете, как ну, как ствол, да, а уже там листочки, веточки, это уже вы сами сделаете, исходя из того, как это у вас. То есть своими словами, своими интонациями, то есть это будет уже ваше. И дальше начинается ваше творчество. Дальше начинается ваше творчество, потому что бизнес и деньги, деньги, они приходят на творчество. И чем больше мы с вами творим, тем больше нам, ну, если говорить какими-то такими эзотерическими вещами, да, Вселенная нам возвращает. Это такой закон обмена энергиями. Творчество в этом мире поддерживается, творчество в этом мире, как бы, получает ответную благодарность в разном виде, по-разному. Но наш бизнес хороший именно тем, что в нем можно совершенно спокойно творить, создавать. Mm -hmm. Вот, Наталья. Рада. Спасибо, Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за хорошую новость, такую с понедельника, с утра. Вот, это наша такая... Я думаю, что это наше вступление в любом случае было для вас полезным, потому что тема очень важная, и я всегда за это переживаю, потому что люди, которые говорят, я хочу строить бизнес, я хочу развивать бизнес. И так далее. И когда начинаешь говорить, что нужно начинать вообще-то с клиентского чата, нужно начинать работать с клиентами, то есть иногда у людей возникает такой ну, я сюда пришел бизнес строить, да, а не клиентами заниматься. Но если мы говорим про стабильный бизнес, про бизнес, который не на один день, да, то работа с клиентами является его основой. Потому что мы с вами получаем вознаграждение, деньги за товарооборот. Правильно, да? То есть мы об этом много говорили. Да. Кто создает этот товарооборот? Конечными потребителями являются, являются люди, которые этот товарооборот в итоге и создают с нашей помощью. И если нет этих конечных потребителей, то и нет товарооборота. То есть это фундамент, это база. И клиентская база, она всегда стабильная, более стабильная. Это вообще такая отдельная тема. Я думаю, что мы с вами еще на эту тему как-нибудь поговорим более обстоятельно, потому что вот за последнее время, наверное, в сетевом бизнесе работа с клиентами очень сильно обесценена. То есть ее обесценили просто. и я бы хотела тоже на эту тему еще раз как-то проговорить, проговорить с точки зрения ценностей, принципов, почему это важно и более так широко ее развернуть. Вот. И сегодня мы, собственно говоря, вот я хотела с вами еще продолжить развить тему. Она часть тоже касается и работы с клиентами тоже. Поговорить с вами об инструментах который у нас с вами есть, да, то есть это нужно для того, чтобы было понимание у вас вообще, что у нас есть, с чем и как можно работать. Это раз. Во-вторых, это нужно, если вы будете разговаривать с кем-то, кого-то приглашать в бизнес уже непосредственно, то это тоже важная тема, которую стоит затронуть по поводу того, какой у нас инструментарий у нас есть и с чем можно этот бизнес строить. И сразу скажу, что наличие этих инструментов является нашим хорошим конкурентным преимуществом. И сегодня я предлагаю не говорить там про акции, про маркетинг-план, да, то есть это вот, это тоже является инструментом, про какие-то мотивационные программы, да, которые тоже являются, естественно, инструментами, которые позволяют нам строить бизнес. Я бы хотела еще поговорить про все остальное, что у нас есть, которое остается за кадром, который мы упускаем, и не обращаем на это должного внимания. Вот, и... Вначале я хочу обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим об бизнес-инструментах, какие бизнес-инструменты вам в первую очередь приходят на ум? То есть, что у вас, то есть, о чем вы сразу думаете? То есть, какие бизнес-инструменты вы, для себя сразу представляете? Я сама. Я сама, Лида говорит. Ага, а что это значит, Лид? Ты сама это что? Я считаю, это самый главный инструмент. Если я сама в этом бизнесе что-то значу, значит, ко мне идут люди, я с людьми могу работать. Я могу использовать и камеру, и, вы, и все знания свои. Но главное, что если меня самой нет, то никаких инструментов у меня тоже нет. Ну, ну это да, так. да. Согласна, да, согласна. Хорошо, Лида, ты сама еще что? Ну, я думаю, что я, продукт тоже имеется в виду. Однозначно. Это, как, это самое, можно тоже сказать, знание этого продукта. Не просто продукта, знания этого продукта. Потому mm -hmm. что если тоже показать просто флакончик и сказать, это тоже ничего не значит. Надо показать, mm -hmm. что, что такое. Ну, я сама, ну, я думаю, что те люди, с которыми я работаю, это, наверное, это, наверное, не инструмент, а, это, скорее всего, как сказать -то? А еще к инструментам умения. Ну, вот эти все навыки, которые Гульнас говорит, я считаю, что это тоже огромные инструменты для работы. Я, короче говоря, костный язык стал забыл, что хочу сказать. Угу. Наталья, ну, ты не еще не что можешь добавить? еще добавить? Когда мы говорим и, про бизнес-инструменты, да, я, я что... сказать. Лидия, наверное, вот ты сказала, база, клиентская база, это, конечно, тоже бизнес-инструмент. Uh -huh. Ну, наша продукция, мне кажется, это отличный инструмент для, для построения бизнеса. Ну, понятно. А, дополнительный... а чем, а че, это, Наталья, скажи, а чем хорош наш продукт для построения бизнеса? Ну, во-первых, это то, что многим нравится. Второе, то, что он заканчивается, быстро заканчивается, это как бы проложение. Общение, это постоянные клиенты. Uh -huh. Потом с ним приятно работать. Очень много здесь как бы, возможностей для изучения. То есть как бы само изучать и обучать других вот, с помощью этого классного нашего инструмента парфюмерии. Потом, конечно же, я считаю, как инструмент, это вот Лидия сказала, я сама, это вот когда мы обучаемся, определенным навыки получаем, ну вот как Косметолог, как у нас Марина, да, или парфюмерная стилистика, тоже ведь как инструмент. Это mm -hmm. отличительные особенности, которые в нашей компании мы можем приобрести, да, это инструмент. Но потом бизнес-аккаунты, которые мы сейчас создаем, это работа в интернете, наш аккаунт ВКонтакте, например, да, это тоже же инструмент, mm -hmm. через который yeah. можно учиться рекламировать себя. Ну, реклама, это тоже же инструмент, mm -hmm. которому mm -hmm. очень важно научиться правильно. Угу. Вот. Ну, хорошо спасибо ага, спасибо а кто еще может что добавить ксения марина кто у нас еще сегодня здесь есть как я уже сказала я прошу прощения я сегодня буду немножко шмыгать потому что осень Наверное, Мне еще нравится, вот Наташа сказала, что нужен масло чайного дерева, я очень еще люблю к нему в парочку наш крем для рук, в нем есть, есть депантинол, вот, uh -huh. нет, что-то маленько приврала, видимо, но он настолько приятно во рту, в носу становится, я не только uh -huh. в носу, но и натираю uh -huh. вообще. Масло чайное дерева это uh -huh. как пить, Наташа говорит, у меня он всегда на столе стоит. Хорошо, спасибо. Так, ладно, хорошо. Тогда смотрите, выслушала ваши варианты по поводу инструментов, и можно все инструменты разделить на три группы. Первая, первая группа инструментов – это то, что мы создаем сами. Это вот то, то, что вы сказали. Это... Я сама, да, то есть мои знания о продукте, мои бизнес-страницы, мои еще какие-то там, то есть то, что я создаю сама. Это первая группа бизнес-инструментов. Вторая группа бизнес-инструментов – это то, что нам дает компания. И сюда можно отнести, как вы уже сказали, продукт, да, продукт нам дает компания. А что еще мы можем сюда отнести? к бизнес-инструментам, которые нам дает компания. Инструменты, сайты, логистика. Угу. С этим очень комфортно работать тоже. Угу. Сама компания. Сама компания тоже является. Лида, сама нет, компания, нет. это нужно расшифровать, потому что это очень непонятно, что значит сама компания. Вот смотри, отличительной особенностью является то, вот эти слова можно, если вот вставлять название любой компании, это будет звучать также достоверно, то есть это не является какой-то конкретной характеристикой, то есть когда мы говорим «я сама», «сама компания» или еще что-то, это ни о чем не говорит, нужно это расшифровать. Можно Всем... э, доводить до, до конкретики. Всем добрый день. Марина, привет. Ну, я считаю, что это интернет-магазин, который компания создала, это чаты, ага. которые она, ну, от компании именно. Мне ага. же тоже много, но это как, как информационные такие каналы. Да. Ой, простите, а? девочка, Марина тоже, наверное, с маслом чан дерево сидит. Ой, я, я с чем только не сижу уже вторую неделю. Вздоравливай. А, вот, спасибо. Ну вот, ну, не знаю. Ну, наверное, и шкатулки тоже у нас это инструмент компании. Да, шкатулка с промниками. Угу. Угу. Спасибо. Тогда смотрите, можно что выделить? Какими-то вот то, что я, например, выделяю в качестве важных инструментов. Вы правильно сказали, что это прежде всего сайт, интернет-магазин с личным кабинетом, который есть у каждого партнера, у каждого зарегистрированного клиента. И это очень ценный ресурс. Это есть не у всех. Не у всех есть это в таком удобном простом виде, и это очень хороший инструмент с точки зрения построения бизнеса. Потому что если добавить сюда еще другие инструменты, как то реферальные ссылки, промокод, который у нас есть, то есть с помощью этих инструментов мы можем приглашать людей к тебе в команду, сформировать ту же клиентскую сеть, да, людей на бесплатный контракт. Кстати, бесплатный контракт тоже является инструментом. Также наряду с регистрацией, с покупкой шкатулки, да, это тоже шкатулка тоже инструмент, который мы используем. У нас еще есть возможность человека бесплатно зарегистрировать. И дальше компания берет на себя все вопросы, связанные с логистикой, с то есть с обслуживанием этого клиента, мы на это не тратим свое время. Мы можем это делегировать компании. Кроме этого, компания по зарегистрированным клиентам нашим делает регулярные рассылки, регулярно их сподвигает на какие-то действия. Если у человека там сгорает кэшбэк или бонус покупок, компания тоже извещает об этом человек. То есть компания с зарегистрированными клиентами работает вместе с нами. Мы работаем четыре руки в этом случае. И это тоже очень ценно. Я сейчас даже не говорю о партнерах, то есть со стороны компании работа и с партнерами тоже проводится, да? но в том числе и с клиентами. Поэтому к инструментам сюда же еще вот мы сразу же относим и интернет-магазин, сайт, на котором есть практически вся основная информация, и работа над личным кабинетом продолжается, работа над разделом «Моя команда» продолжается, чтобы он стал более удобным, более информативным, то есть продолжается вот эта, вот, вот эта часть, бизнес-часть нашего сайта продолжает расширяться, и она дальше будет еще больше-больше развиваться, для того, чтобы у вас, как у предпринимателей, было достаточно информации для работы с вашей командой. Вот. Еще, если остановиться на инструментах от компаний, таких как промокод и реферальная ссылка, вот здесь я, наверное, сделаю тоже такую остановочку, более подробно еще раз проговорим, что это инструменты, которые мы можем использовать для привлечения новых людей в нашу команду. И у нас для этой цели есть два инструмента, да, промокод и реферальная ссылка. Промокод очень удобен, если вы работаете с клиентами. То есть вам не нужно объяснять о том, что вот тебе нужно будет зарегистрироваться, выбрать вариант регистрации, то есть после этого можешь делать заказ. Да. С промокодом все просто. Во-первых, это выгодно и вашему клиенту. И для вас, для, вы, как говорится, ничего не теряете при использовании промокода, то есть у вас это скидка 10%, которая получает человек, от, ниоткуда не вычитается. Вот, то есть получается, что вы, у нас на руках есть достаточно такой ненавязчивый инструмент для расширения нашей клиентской базы. Я почему говорю клиентская, потому что на бесплатный вариант все-таки регистрируется в массе своей клиенты. Да? Но этот инструмент может нам пригодиться в том случае, если, например, мы кого-то приглашаем на бизнес, и кто-то заинтересовался возможностью зарабатывать, но сначала хочет попробовать продукт, присмотреться, посмотреть вообще, что это и так далее. И он начинает с бесплатного варианта. Такие ситуации тоже есть. И в этом случае мы тоже можем использовать промокод. Мы можем ему дать промокод, он сделает просто покупку, посмотрит вообще, как это работает, и в дальнейшем уже будет принимать решение о том, чтобы перейти с бесплатного варианта на вариант со шкатулкой. Да? О том, как вообще это происходит, как чем отличаются эти варианты, мы в прошлый раз подробно-подробно прямо разобрали на, на позапрошлой встрече. Вот, и э, по поводу работы с промокодом у меня тоже есть подробное видео, если нужно, напишите тоже в нашем командном чате, я еще раз продублирую на него ссылку о том, как э, работает промокод и как, э, то есть что он дает. В двух словах могу сказать, что если вы человеку даете свой промокод, а он находится у каждого в личном кабинете в разделе личная информация, то ваш вновь зарегистрированный клиент или партнер получает 10 скидку на первый заказ. И в случае покупки он автоматически с помощью этого промокода фиксируется в вашей сети. То есть вот этот промокод он является инструментом привязки новичка к вашему регистрационному номеру. То есть он встает в вашу сеть на пакете «Лайт», на бесплатном пакете «Лайт». Со следующих покупок он начинает получать все бонусы, кэшбэки согласно условий пакета Light. То есть бонус покупок он может получать, начать получать уже с первой покупки, если у него больше 20 баллов, но с первой покупки он не получает кэшбэк. То есть 10% скидка является равноценной заменой кэшбэка на первой покупке. То есть вот, вот такое вот отличие. Вот, поэтому промокод, он является постоянным, он не меняется, его можно размещать в своих социальных сетях, если хотите, в, там, в клиентских чатах, то есть этим промокодом всегда можно воспользоваться. Единственное, о чем нужно предупреждать ваших кандидатов, которые регистрируются с промокодом, есть один нюанс. Промокод, по сути, бессрочный, но... Если человек зашел на сайт, набросал в корзину товаров, ввел ваш промокод и нажал оформить заказ, после этого ему предлагается ввести, то есть зарегистрироваться, то есть внести свои данные. И вот с, момента, с того момента, как человек зарегистрировался, скидка по промокоду действует трое суток, 72 часа. То есть ему в течение, ему дается 72 часа, чтобы оплатить этот его заказ. Если он а, не оплачивает, то а, скидка у него перестает действовать. А, человек от вас не отвязывается, он остается в вашей структуре, но он не получает 10% скидку на первый заказ. В этом случае ему будет начисляться кэшбэк, как обычно, то есть он, а, ему происходит начисление если бы он зарегистрировался просто вот без промокода по вашей реферальной сети, с начислением кэшбэка и то есть с, с, по стандартным условиям. То есть кто про, регистрируется у вас с промокодом, пожалуйста, предупреждайте. Там на сайте будет всплывать подсказка в любом случае, да, то есть человека будут предупреждать, но чтобы вы просто тоже были в курсе, что система так устроена. У человека есть 72 часа на то, чтобы воспользоваться промокодом, После регистрации, именно после регистрации. С этим моментом понятно? Понятно. Вот. Вот такой вот нюанс, касающийся промокода. Вот. А во всем остальном, то есть промокод очень такая, как я уже сказала, очень удобная, такая ненавязчивая, ненавязчивый инструмент инструмент для регистрации ваших новых людей, скорее всего, клиентов. Скорее всего, это клиентская история. По промокоду можно зарегистрироваться только на бесплатный вариант Light. То есть промокод нельзя использовать при регистрации на Classic. То есть с помощью промокода на пакет Classic зарегистрироваться невозможно. Промокод автоматически регистрирует ваших новичков на пакет Light. Если мы с вами хотим зарегистрировать человека на пакет Classic, то мы с вами пользуемся реферальной ссылкой, которая также есть у каждого в личном кабинете в разделе «Пригласи друзей». Есть ваша индивидуальная реферальная ссылка, которую вы даете, и человек, проходя по этой реферальной ссылке, может зарегистрироваться как на пакет «Лайт», так и на пакет Classic. Если в двух словах, с чем человек сталкивается, когда он проходит по этой реферальной ссылке? Он попадает, на, в первом он попадает на страницу регистрации сразу же. То есть он сразу же вводит свои данные, фамилия, имя, телефон, электронная почта. Телефон ему нужно будет подтвердить через СМС. В случае, если человек уже есть в базе, его электронный адрес и его телефон, Система будет писать, что вы уже зарегистрированы, войдите в личный кабинет. То есть с одними и теми же контактными данными повторно зарегистрироваться невозможно на сайте. То есть это вот такой, такая защита от повторной регистрации одних и тех же людей. Потому что очень часто, если говорить про клиентов, они могут вообще забыть, что они регистрировались, могут начать по новой регистрироваться, а потом выяснять, что у них уже есть регистрация. И тогда у они же просто заходят в свой личный кабинет и дальше оформляют закаты. Вот, то есть они заполняют uh, свои данные, после этого попадают на страницу выбора пакетов: пакет Light, пакет uh, Classic. Там подробно все расписано об этих пакетах, uh, и. Uh, Нужно выбрать один из этих двух пакетов. Дальше происходит выбор. Да? Почему я вот не даю просто так реферальные ссылки без предварительного разговора с человеком? Потому что не каждый человек в состоянии принять решение по выбору пакета: вот он зашел, внес свои данные, потом хоп, ему нужно выбирать. И человек сталкивается с какой-то новой информацией. Ему не всегда это бывает просто сделать этот выбор, поэтому я предварительно выбираю с человеком вариант регистрации. Дальше ему объясняю, с чем он столкнется, прямо по шагам рассказываю, как это все у него будет происходить. Когда человек внес свои данные... И, неважно, по промокоду, по реферальной ссылке, он у вас появляется на вкладке «Пригласи друзей». В статусе «Заявка отправлена». То есть это говорит о том, что человек внес свои данные, но пока еще не, пакет не выбрал. В случае с пакетом Классика это означает, что он еще не оплатил шкатулку. То есть он будет вот висеть в таком статусе. Если вы... Работаете с реферальной ссылкой, с промокодом, то после того, как вы что-то там раздаете, или если ваши данные есть в свободном доступе, периодически заходите на вкладку Пригласить друзей, чтобы посмотреть, нет ли у вас людей, которые зарегистрировались, но не смогли выбрать пакет, они в статусе заявка отправлена, да, или, может быть, они зарегистрировались, тогда нужно человека подхватить и с ним дальше работать. Вот, и в таком статусе человек будет а, висеть в течение трех дней. То есть с момента регистрации, если человек хочет зарегистрироваться на пакет класси, ему нужно в течение трех дней приобрести шкатулку. А, приобретение шкатулки на сайте дает а, такое преимущество в течение именно трех дней, да, то есть сразу приобрести шкатулку, что а, человек может сразу же оформить заказ на продукцию, уже со скидкой, и если он это делает в течение трех дней с момента регистрации, то, соответственно, во втором заказе у него не будет еще раз суммы за доставку, то есть он, у него втором заказе стоимость доставки будет равна одному рублю, ему это все придет одной посылкой. Когда человек переходит с пакета Light на пакет пластик, такой э, акции, скажем так, нет, такого предложения нет. То есть в, и в заказе со шкатулкой, и в заказе с продукцией будет стоять полная стоимость доставки. Вот, поэтому это тоже имеет смысл объяснять, но я, по крайней мере, объясняю для того, чтобы человек знал, что вот у него есть, с момента регистрации у него есть три дня на оплату шкатулки. Да? С момента покупки шкатулки у него есть три дня на то, чтобы сделать еще один заказ с бесплатной доставкой. Вот, потому что если человек в течение трех дней не оплатил шкатулку, например, он хотел на классик, да, но в течение трех дней не оплатил шкатулку, или, например, он не выбрал пакет, вообще в принципе не выбрал пакет, через три дня система его автоматически регистрирует на бесплатный вариант э, LIDIS. То есть человек из вашей структуры не пропадает, он никуда не девается, он остается в вашей структуре на бесплатном варианте LIDIS. И дальше уже вы можете с этим человеком связаться. То есть если он хотел на классе, то рассказать о том, как перейти на пакет. Я тоже выкладывала видео летом о том, как это сделать. Можете сами записать свою видеоинструкцию. Вообще подобные небольшие какие-то видеоподсказки я вам рекомендую записывать самостоятельно. Можно пользоваться, конечно, моими, да? но я вам, если вы... Работаете с командой, если вы планируете расти, я вам настоятельно рекомендую записывать такие вещи самостоятельно. Это не сложно абсолютно, это очень просто. Но какой в этом плюс? Это ваш персональный личный контент. Человек слышит вас, он видит вас, он получает информацию лично от вас. То есть вы тем самым э, в его глазах растете как наставник. Да, то есть человек понимает, что вы можете ему во всех вопросах помочь, и это говорит о, вашем, о вашей квалификации, о вашем профессионализме. Это вот такое маленькое отклонение. Я очень радею за личный видеоконтент, поэтому каждый раз, пользуясь случаем, всегда об этом говорю. Таким образом, происходит регистрация с помощью реферальной ссылки. Еще один большой плюс, на мой взгляд, в нашей компании, в отличие от многих других, ну, в частности, парфюмерных компаний, дело в том, что в некоторых компаниях, не могу говорить за всех, потому что я всех не проверяла, но вот парочку компаний я проверила на этот счет, во многих компаниях, в некоторых компаниях можно бесплатно абсолютно зарегистрироваться, и сразу же получить доступ к ценам со скидкой. То есть получается, что, получается, что человек, то есть любой, любой клиент этих консультантов может зайти на официальный сайт, зарегистрироваться и получить продукцию практически по той же цене. При этом он попадает в какую-то другую структуру, может попасть и так далее, и так далее. Такая возможность во многих компаниях есть. У нас человек со стороны при бесплатной регистрации не может получить доступ к ценам со скидкой. Только если он покупает шкатулку с пробниками. После этого он может получить доступ к ценам со скидкой. Я это расцениваю как некую заботу по консультантах, которые работают на продажах, которые работают со своими клиентами. То есть компания в этом смысле с консультантами не конкурирует. Вот, это вот, на мой взгляд, достаточно большой плюс. Вот, это если говорить про инструменты для рекрутинга. Есть ли вопросы по промокоду и по реферальной ссылке? Я понимаю, что сейчас это просто для кого-то просто теория, потому что пока вот сам руками не потрогаешь, сам не попробуешь, через себя не пропустишь, то многие вещи просто ну, пролетают мимо, да, и могут показаться непонятными и, и, и неважными и так далее, и так далее. А потом, когда ты сталкиваешься, вот это становится уже важным. Но на всякий случай все равно спрошу, может быть, есть какие-то вопросы в этой части. Вопросов нет, я так понимаю, да? Вопросов нет. Хорошо. В список инструментов, которые нам дает компания, я бы еще отнесла новый инструмент, который у нас появился, который называется сборный груз. Это тоже пока не очень ну, у нас распространенная история, да? но в любом случае э, имейте в виду, что такая возможность есть. В один город можно собирать сборные грузы, это позволяет экономить на доставке. Если, например, особенно это интересно, например, если у вас в городе есть команда, если у вас есть заинвестированные клиенты, вы можете объединяться и формировать один общий заказ. Во-первых, это позволяет выстраивать понятные отношения с клиентами, с партнерами. Вы, например, вот говорите, что я раз в неделю делаю заказ. Это на случай, если у вас в городе нет склада, если вы работаете с доставкой. Причем сборный груз можно оформлять не только с центрального склада, его можно оформлять и с других складов с любых практических складов, которые официально зарегистрированы у нас на сайте, которые есть в списке, они выпадают, в списке выбора агентов. Вот И можно организовывать работу со своей командой. То есть раз в неделю вы делаете заказ, и у вас есть всегда информационный повод сказать о том, что я собираю заказ, формируйте свои и так далее, и так далее. То есть можно организовывать работу. Помимо того, что это просто дает возможность экономить стоимость на доставке. Если вы собираете сборный груз при отправке из центрального склада на 20 тысяч рублей, у вас бесплатная доставка, то есть все участники сборного груза экономят на доставке, да, то есть для них доставка будет бесплатная. Если вы собираете сборный груз с других агентств, то там могут быть свои условия для бесплатной доставки. У нас, например, при заказе на 75 баллов тоже доставка на казанском складе, тоже доставка бесплатная. Вот, то есть на разных агентствах, может быть, могут быть какие-то свои еще условия. Вот, поэтому инструмент как сборный груз нам компания тоже дает. Он у нас тоже есть, пожалуйста, тоже его в список инструментов тоже занесите. И плюс сюда еще к инструментам я бы добавила обучающие программы, которые у нас проходят от компании встречи. Вебинары, пусть они сейчас не такие частые, может быть, как хотелось бы, и не покрывают всей той информации, которая у нас, которая нам нужна, но они есть, да. И эта часть тоже будет расширяться, тоже будет увеличиваться количество обучения, скажем так, от компаний. Поэтому это тоже очень и очень ценный, и очень важный инструмент, который нам дает компания. Это тоже есть. Вот, если вот вкратце про инструменты, которые нам дает компания, вот, наверное, это так. Если я что-то забыла, подскажите, может быть, я что-то забыла перечислить из тех инструментов, которые нам дает компания. Так. Пока тишина. Хорошо. И третья группа инструментов, про которую, опять-таки, важно знать, помнить и говорить, рассказывать. Это инструменты, которые получают партнеры нашей команды. Это наши командные инструменты. Какие командные инструменты вы знаете? Чат-косметичка. Чат Чат-бот чат, чат, космическа. Ага, спасибо, Марина. Чат 20 баллов, розыгрышей очень много. У нас молодец в этом плане. Розыгрыши. Ага, спасибо. Да. Еще? О а продукте. Чат о продукте. Про ну, Продукт ага. о чат. Ага. ага, очень много чатов. Добавляем. Они очень довольны. Да. Единственное, я еще раз прошу, когда вы добавляете людей в командный чат, друзья мои, приветствуйте, пожалуйста, ваших новичков в этом чате. Не, не бросайте их просто так в чат. Приветствуйте. То есть, чтобы человеку было комфортно там. И и когда вы видите, что человек добавился. Да, то есть, вернее, его добавил, кто-то поприветствовал, человек ответил, можно тоже и поддержать его, то есть тоже можно поприветствовать. Это создает такую доброжелательную атмосферу. Да? То есть, представьте, что идет какая-то встреча очная, да? и вы в этот коллектив приводите нового человека. Вот вы заходите в комнату, в которой сидят люди. Ну, как это обычно происходит? Вы говорите, вот, Светлана, это наша команда, команда, это наш новичок Светлана, прошу любить и жаловать, да? И Светлана говорит, здравствуйте, а все остальные говорят, о, здравствуйте, Светлана. Ну, так же это обычно в обычной жизни происходит. Вот, представьте сейчас, что это тоже комната, и в ней в идеале должно происходить точно так же, а не так, как иногда бывает, да? Вы завели человека молча, вы молчите, человек молчит, и все молчат. И такая гробовая тишина. Ну, это похоже на не очень доброжелательную атмосферу. Вот, поэтому представьте, что... бывает. Бывает, да. Поэтому представьте, что это... Представляете, что вы человека вот прям живьем приводите, и как это, ну, как с вашей точки зрения, как это должно быть, чтобы это было по-человечески, доброжелательно. Вот, поэтому, несмотря на то, что интернет-пространство, оно такое, в нем этого мало, да, то есть в нем какие-то есть свои правила, но если мы туда привнесем наше человеческое, наше такое вот теплое общение, да, то интернет-пространство становится более уютным, и там становится более комфортно. Поэтому старайтесь привносить, как, как, насколько это возможно, я понимаю, что это невозможно сделать на 100%, но насколько это возможно, привносите теплоту общения в наши чаты тоже, и в свои чаты тоже. Вот. То есть в любые чаты привносите теплоту общения, привносите в себя свою энергетику, свое добро, свое вот доброжелательное отношение. Так, спасибо, Марина. Еще есть что-то добавить? Что еще у нас есть? Вот такие живые встречи ежедневные. Это тоже один из инструментов. Да, согласна, да. Zoom. Еженедельные. Встречи. Еженедельные, да-да-да. Пока еще не ежедневные встречи, да. Спасибо, Марин. Еще есть что добавить? Наталья, ты что-то говоришь, у тебя микрофон выключен, или ты сама с собой? Нет, я говорю, что все. Вроде посмотрели. А, вроде все, да. Хорошо, давайте резюмируем тогда. Что получит ваш человек, который приходит в вашу команду, в нашу команду? Помимо того, что... То есть, вот, те инструменты, которые вы еще даете в своей команде, в своей, в, в, в, в своей, в своим партнерам, да? то есть вы еще, еще дополнительно припишите к этому списку всех инструментов, которые мы сегодня перечисляем. То, что мы даем от всей нашей команды, это действительно целая система чатов, да? как, для тех, кто, для, как для клиентов, как для партнеров, и вот здесь хочу сделать маленькое отступление. Сейчас, наконец-то, я поняла, как, как я хочу вообще организовать свою работу. Если вы работаете на рост своей команды, на рост своей структуры, я вам рекомендую на начальном этапе добавлять ваших зарегистрированных клиентов и партнеров сначала в свои чаты. Для чего? То есть всегда возникает вопрос, добавлять человека во все чаты или только в свои чаты, там, или как, то есть делать свои чаты, не делать свои чаты. Значит, смотрите, я за то, чтобы делать свои чаты. Если у вас небольшая структура, если у вас несколько человек, но если вы целенаправленно работаете на расширение своей клиентской сети, на расширении своей партнерской сети, у вас есть регулярный рекрутинг, у вас есть регулярное обновление вашей клиентской базы, я вам рекомендую сначала добавлять ваших клиентов и партнеров в свои чаты, в свои. Не в наши командные, не в наши общие. С одной, стороны, с одной стороны, то есть это может показаться минусом, потому что в этих чатах придется что-то делать. да? То есть вам нужно будет туда выкладывать информацию, вам нужно будет там вести какую-то работу. Но почему я к этому пришла, почему я вам рекомендую так делать? Потому что... Если вы захотите сделать для своих клиентов, для своих партнеров какое-то свое промо, вам нужна будет для этого площадка, где можно об этом объявить, где можно это организовать. Вы не сможете этого сделать в нашем общем командном чате. Информацию вы можете отчасти брать из наших продуктовых чатов, из корпоративных продуктовых чатов, из нашего командного чата. Вы можете использовать эту информацию. Не рекомендую использовать готовую информацию для командного чата. В вашем командном чате должна быть ваша авторская информация. Пусть это будет на ту же тему, но пропустите это через себя. Обязательно добавьте какую то Даже если вы делаете повторную публикацию, то есть его дублируете, да, все все равно сделайте приписку от себя, что-то все равно от себя расскажите, расскажите, почему это важно, расскажите, почему, это, почему вы делитесь этой информацией. То есть не делайте так, что если вы создаете свои чаты, то вы просто тупо дублируете информацию из, из других чатов. Так не работает. Еще раз повторюсь, в любом чате, в клиентском, в партнерском должно быть ваше присутствие, ваша энергия, ваша. вы должны быть в этом чате. Как центральная часть этого чата, как, как самое главное в этом чате. И э, вот для того, чтобы вы могли какую-то, что-то делать от себя, вам нужно свое пространство. Я просто вот тоже к этому пришла, поэтому э, начинаю формировать все свой чат, то есть я не буду добавлять людей в общий чат, мы его будем вести. То есть все равно чаты, общие чаты я буду вести. И по мере того, как человек растет, его можно добавлять уже в командный чат. В продуктовый чат, может быть, не появится потребности туда добавлять, вы можете просто дублировать информацию в свой, это называется клиентский чат, да, то есть со свою информацию создавать, что-то там дублировать можно еще как-то, да, но при этом добавлять, можно добавлять информацию от себя. И я в конце, в конце августа, я с вами делилась, вернее, когда вот проводили уже встречу по итогам августа, я делилась тем, что вот мне в августе не хватило клиентского и партнерского чата для своих вот этих вот малышей, где я могла бы для них объявить промо и свои 1300 баллов довести до полутора тысяч. У меня не было этого инструмента, и в итоге я слила квалификацию лидера. На ветке мужа я имею в виду. Очень этого не хватило. И поэтому я вам рекомендую иметь свои чаты, для того, чтобы вы могли, когда вы видите, что вам нужно добрать оборот, вы могли там что-то запустить, какую-то движуху. Для этого нужен свой чат. Вот. И поэтому... Наши общие чаты могут для вас остаться просто таким информационным источником. По мере роста людей, по мере того, как они вовлекаются в бизнес, их можно добавлять в командный чат. Я в свой командный чат, в наш общий командный чат, добавляю людей, когда они приходят на курс первые деньги. Вот на этом этапе я, их, я им предлагаю добавиться в командный чат. Или в том случае, если они изначально приходят с нацеленностью, работать, именно зарабатывать, да, то есть не просто потреблять, не просто просмотреться, не, не просто с какими-то непонятными пока намерениями. Когда у человека есть четкое намерение зарабатывать, тогда при переходе к обучению в первых деньгах я их добавляю в командный чат. Принцип такой. Вот, и... То есть чатом, да, мы пишем в инструменты, которые, мы, которые у нас есть в команде. Это в любом случае, это и общая наша командная тусовка, и информационный ресурс, то есть у нас это есть действительно. Розыгрыши, которые мы проводим, это тоже инструмент. Да, согласна, поэтому пишем все это, их тоже пишем инструменты. Чат-бот-косметичка. Но здесь я бы взяла бы пошире. Обучение, наше командное обучение. У нас есть система обучения, который может воспользоваться любой новичок. В случае с чат-ботом косметичкой может воспользоваться абсолютно любой человек, то есть доступ сюда вообще открыт. В случае с первыми деньгами, при условии, если наставник этого новичка тоже движется в этом проекте, использует эту технологию. Почему я ввела это условие по поводу участия наставника? Дело в том, что если наставник сам не прорабатывает эту технологию, если он работает по какой-то другой технологии или вообще не работает по какой-либо технологии, да, то новичок не сможет двигаться по этой системе, потому что его все равно кто-то должен сопровождать. У него возникает масса вопросов, которые ему куда-то надо задать. Куда он будет задавать? Я физически не готова вести всех новичков, всех консультантов, которые приходят в команды партнеров нашей большой сети. И я считаю, что это противоречит вообще принципам работы в сетевом где есть наставник, где есть новичок да, и наставник является непосредственным проводником новичка в этот бизнес. Это его Работа это его функция, ему за это компания выплачивает деньги. И я считаю, что это не совсем красиво возлагать эти обязанности на кого-то из вышестоящих. Хотя есть такая в сетевом, как бы, история о том, что если твой непосредственный наставник не работает, иди выше. Ну, не знаю, кто это придумал. На мой взгляд, это придумали наставники, которые не хотят работать со своими новичками. Но никак не те, кто активно работает со своими новичками. И не только новичками, со своими партнерами. Вот, поэтому в участии в первых деньгах есть вот такое вот ограничение. Но это как бы ограничение, которое есть у меня, у вас это может быть по-другому. Вы можете для своей команды создать свои еще проекты свои ä, правила и ä, транслировать информацию об инструментах, в части, которые вы лично даете как наставник, как руководитель вашей команды, и уже там предлагать ä, то есть свои инструменты, свои обучающие какие-то программы, свое какое-то такое, вот что-то свое, одним словом. Вот, так, сейчас смотрю, ничего не забыли ли? Да, И, и наши еженедельные встречи. еженедельные встречи, которые мы проводим, где разбираем либо конкретные темы, либо какие-то конкретные вопросы, делимся опытом, делимся тем, что есть у каждого, и тем самым расширяем наши возможности, обогащаемся опытом друг друга и помогаем друг другу тем самым в работе, поддерживаем. Вот, кстати, если мы говорим про какие-то розыгрыши, то акции, промо-акции промо от компании тоже, то есть можно тоже записывать в инструменты. В частности, тоже промо, который у нас есть для по рекрутингу, да, вот про то, что, с чего Наталья, собственно говоря, начала. Приятно получить приз просто за то, что ты расширяешь свой бизнес. Вот Компания это поощряет еще вот такими вот... То есть ставит такую красивую жирную галочку и говорит, Наталья, молодец, получи, получи маленький пряничек. Вот. Так что вот, у нас достаточно большой спектр всевозможных инструментов, которые нам помогают строить бизнес. И если вы планируете развивать этот бизнес, если вы вы хотите растить его, то используйте по максимуму все те возможности, которые дает вам и компания, и наша команда, и вы сами, да, развивайте свои, создавайте инструменты, используйте, расширяйте свои возможности, развивайте свои навыки, потому что ваши навыки, наши с вами навыки тоже являются нашими инструментами. И тем самым, тем самым развивается бизнес. Сначала мы растим свой профессионализм, а затем уже приходят финансовые результаты. Порядок именно такой, не наоборот. Вот, вот об этом я сегодня хотела с вами еще раз проговорить. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, задавайте. Сейчас наступило время вопросов. Если есть какие-то другие вопросы, тоже задавайте. Может быть, даже не по теме. И после этого мы с вами пойдем работать. На сегодня нет вопросов. Отлично. Вопросов нет. Да, вроде все понятно. Хорошо. Хорошо, Марин, спасибо. Ну, если не по теме, это по продукту. Когда будет машина? По поступлению продукции. Значит, инсайдерская информация. Погрузка машины запланирована на 24 октября. Ну, машина едет. Да, скорее всего, в первой половине ноября, потому что машина идет примерно две недели сейчас. У -у -у -у. В лучшем случае, если ничего не случится, если не сейчас произойдет какие-то там обострения или еще чего-то, машина обычно идет две недели. На вот. будут? По тому, что будет, пока нет никакого такой информации. Вот ближе к 24-му я думаю, что уже будет более-менее понятно, что будет. Так а что... какие новости хотела компания для нас? Какие-то изменения? Будут у нас на ноябрь месяц мы планируем онлайн-мероприятие с подведением итогов. вот И, соответственно, скорее всего все новости мы туда вывесим уже туда. Mm -hmm. вот. Но сейчас идет, сейчас идет работа на этом направлении. Ну, отлично. Так что будет-будет. Да. Будет. Да. Будем, будем привносить, в, как я уже сказала, в нашу работу будем привносить все больше и больше новых инструментов. Постепенно. Ну, с одной стороны, вот, вот этот инструмент, который давал бы сразу же 10%, а не кэшбэк, вот, ну, я просто не стала, уж вы мне, простите, в чате писать. Ага. Ну, я же вот столкнулась просто, просто с этой темой. Во-первых, вот этот промкод, ну, на самом деле, до людей я не знаю, как доносить. Им же вот когда говоришь, да, да, да, да, все понятно, все понятно, Через три дня пишут: а, а промкод не работает. Хотя все время говорю, девочки, воспользуйтесь промкодом, когда вы будете готовы оплатить заказ. Готовы mm -hmm. ну, как бы, при оплате. Mm -hmm. Значит, uh, вот uh -huh. поняли, вот пром, по промкоду у нас все время будет 10% скидка. Я да, вроде прям прописано что кэшбэк на следующую? уровне Ну, угу. видите, мы все хотим слышать то, что мы хотим слышать. И поэтому, Согласна, конечно, да? было да. проще, что ли, что-то 10%. Это как vip клиенты раньше у нас были с 20% скидкой. Простите. Не могу долго говорить. Самое. а тут бы просто а, спасибо Марин что подняла этот вопрос потому что я так понимаю он все равно где-то в голове сидит да то есть и кажется что ну, наверное будет у меня этот да да да не только у тебя я думаю что такие мысли ходят что вот было бы проще если бы Ну, смотрите а, во-первых что касается то есть объяснение по поводу промокода, да? Я в этом случае, то есть я с этим с этим промокодом тоже работаю достаточно давно, прошла там тоже много такой хороший путь ошибок и всякого всякого, но сейчас сейчас я вижу, что в принципе это работает. Во-первых, кому я даю промокод? Я даю промокод только если я понимаю, что человек более-менее разбирается в интернете. Он совершал интернет-покупки, то есть он, а, ну, то есть он а, ну, человек, который ориентируется в этом. И, и он найдет, куда вставить этот промокод, а, то есть он разберется. Если я вижу, что человек не опытный в этом вопросе, да, то есть он задает очень, в таких случаях они задают очень много вопросов, они там уточняют, у них есть какие-то опасения и так далее. Я этим людям даю реферальные ссылки. Я им даже не рассказываю ни про какие 10% по промокоду, я говорю, вот реферальная ссылка, вот бесплатная регистрация, пожалуйста, регистрируйтесь, вам будут начисляться кэшбэки и, возможно, бонус покупок. Все. Вот. Когда человек первым делом вводит свои данные, он уже дальше никуда не пропадет, то есть дальше я вижу, что либо он зарегистрировался и дальше не двигается, я спрашиваю, что там, в чем сложность, да, то есть мы на этом этапе отрабатываем, либо он проходит и дальше переходит в каталог, делает заказ, но в этом случае я ему четко прямо вот рассказываю. Вы пройдете по ссылке, заполните свои данные, попадете на страницу выбора пакета, выбираете бесплатный вариант light после этого переходите в каталог, как в обычном интернет-магазине, накидываете в корзину, оформляете заказ, выбираете способ доставки, оплачиваете все, заказ ваш оформлен. Я ему все это рассказываю. И коротенько еще в WhatsApp я это пишу все. То есть повторяю. Да, да, да. При этом всегда будут люди, которые не поняли, которые что-то не так сделали, но бог с ними. Короче, я для себя решила, если человек не смог интеллектуально осилить этот этап, ну и бог с ним, то есть дальше с ним я просто буду тратить очень много времени, очень это будет все мучительно, поэтому, как говорится, бог отвел. Вот. Дальше, то есть вот это вот на этапе выбора инструмента, да, то есть что выбрать, промокод или реферальную ссылку. Если мы выбрали промокод, то все объясняю. Говорю, что есть три дня до заполнения данных, поэтому если сейчас не готовы покупать, не надо заполнять свои данные. И потом, после, после того, как вы заполните данные, у вас будет три дня, три дня будет действовать скидка. Через три дня скидки не будет. И коротенько, опять-таки, это прописываю. В WhatsApp дублирую информацию, чтобы она еще осталась перед глазами. Если человек прошло три дня, такие ситуации тоже бывают, человек не успел оплатить за три дня. Я тогда ему пишу, ничего страшного не произошло, вы ничего не потеряли. Потому что вам вместо скидки будет на эту же сумму начислен кэшбэк, с которым вы сможете воспользоваться в дальнейшем. Ничего, с... То есть он ничего не потерял. То есть нужно снять вот это ощущение потери. Да, понятно, какая-то часть будет расстраиваться, какая-то часть будет переживать, но для адекватных людей это, в принципе, нормально, это приемлемо. То есть я ничего не потеряла, у меня просто начислится этот кэшбэк. Но то, что я прошляпил эти три дня, ну, это моя вина. Да? То есть это адекватная реакция. Мне же, меня же предупредили, предупредили. Я не сделал, не сделал. Ну, у меня появились последствия, это нормально. В жизни всегда так. Теперь, что касается скидка или кэшбэк. Я, я за кэшбэк, потому что это хороший инструмент для дальнейших покупок. Если вы человеку сразу даете скидку, у вас никаких крючочков не остается. Все, он свое получил и пошел дальше. Вернется, не вернется, вообще непонятно. Если у него остался кэшбэк, вот скажите мне, пожалуйста, если вы знаете, что у вас где-то сгорают какие-то деньги, у вас возникает, начинает возникать какое-то чувство, что-то где-то вот, блин, подтачивает, да? Жалко, мои деньги пропадают. Или это ну, только это у меня? зависит от суммы, какая пропадает. Если да, человек... да, И поэтому меня вот, я, я это просто, конечно, может быть, у меня не такой большой опыт, работы сайта. Но у меня возвращаются только те люди, которые на катушку зарегистрировались. Те практически, которые даже с кэшбека потеряны. Даже вот у женщины вообще на 10 тысяч взяла продукции. А, по... Значит, смотрите, у а... у нее был, Я даже не знаю, сейчас где эти деньги. Ну, я отслеживаю, нам ну, не знаю, я ей писала, писала бесполезно. Но поймите всегда будут люди, которым бесполезно писать, то есть всегда ну, будет отсек да. это всегда воронка, то есть до второй покупки всегда доходят не все. Но если у нас нет никаких инструментов для возвращения, шансов их вернуть гораздо меньше. То есть, то есть нет инструментов. С моей инструмент, точки это, зрения, я просто, согласна. Да, ну, и, точки по, и поэтому. Возврата, я согласна. Да, и вот на данный момент просто у нас недостаточно инструментов для работы с этими людьми. В дальнейшем у нас с вами будет список клиентов, у кого сгорает кэшбэк, у кого сгорает бонус покупок. И, и тогда мы тоже можем подключиться и напоминать людям, потому что. На сегодняшний день компания уведомляет таких людей через рассылки, то есть сейчас вот пробуют через смски это делать, да, то есть посмотреть, где эффективность. И надо сказать, что процент возвратов есть, то есть есть люди, которые на это реагируют, и им это действительно не хочется потерять, и они возвращаются, то есть это инструмент, который позволяет напомнить о себе, а еще сказать, что, дружок, у тебя там деньги пропадают, не теряй, да, и это, это срабатывает. Вот, когда у нас появится еще возможность и с нашей стороны с этим работать, тогда эффективность будет еще выше. Вот, поэтому мы сейчас пока с этими вещами не дорабатываем. Но э, я бы не применяла бы кэшбэк на, э, на промокод. И поэтому, когда у меня человек регистрируется с промокодом, я ему обязательно отправляю информацию о том, что ему нужно сделать для того, чтобы получить бонус покупок, чтобы у него хотя бы бонус покупок остался, которым его можно в дальнейшем зацепить. И я вам скажу, работает. Отправляю короткую информацию о том, что если он купит на 20 баллов, я, по-моему, с даже уже делилась, что в этом случае ему будет начислен бонус покупки. Ну, а можно мне... Отправить эту информацию? Что, что? Что? Что? мне в WhatsApp отправить эту информацию? Можно, Марин, скину, скину, скину. То есть это... я обязательно это отправляю всем тем, кто у меня регистрирует. Я еще, тоже не все да. отработала. У это меня все... просто... Да, не все... мы не все отработали, у нас есть инструменты, но мы с ними учимся работать. Вот точно так же, как с промокодом, да, промокод есть два года, первый год я вообще, вы помните, я говорила, не работайте с промокодом, не работает, фигня полная вообще, но если поставить меня на место клиента, да, и задать себе вопрос, а что бы я хотела, чтобы мне прислали промокод или реферальную ссылку? Я за промокод, потому... Конечно, сразу же. С точки зрения клиента я за промокод, поэтому я начала искать инструменты для работы с этим промокодом. То есть что я могу сделать для того, чтобы повысить эффективность этого инструмента. И, в принципе, я сейчас довольна тем, что есть. Работает. Я mm -hmm. просто даю больше информации, я просто больше этому уделяю внимание, и тогда начала работать. И плюс немножко делаю сортировку людей. То есть mm -hmm. я, их, я смотрю, кому давать, а кому не давать. Кто справится а кто не справится кто а кто-то вообще остается просто моим клиентом который просто у меня обслуживается вообще не через сайт есть такая категория людей которые говорят я не хочу чтобы мои данные где-то были я через вас буду заказывать отлично хорошо или там кто-то говорит да мне некогда этим заниматься давайте это через вас или там я не умею я боюсь меня обманут поэтому нет всякие люди есть и поэтому для всяких людей есть Разные предложения. Сразу спрашиваю, вы самостоятельно хотите оформить или через меня будем оформлять? Если человек говорит а, самостоятельно, тогда все, дальше я иду по схеме уже, а, скорее всего, промокод. Если нет, тогда уже, ну, другая история, да? Вот, поэтому, а, поэтому я за кэшбэк как за, с точки зрения бизнеса, да? то есть с точки зрения бизнеса, с точки зрения построения клиентской или партнерской сети, мне кэшбэк интереснее, чем просто разово отдать скидку. Вот, поэтому смотрите на, всегда смотрите на ситуацию с разных сторон, смотрите, как клиент, смотрите, как продавец, как партнер, как с точки зрения перспективы, с точки зрения дальнейших инструментов работы, то есть смотрите, старайтесь смотреть с разных сторон тогда будет появляться понимание, почему именно так сделано. Потому что появляются дополнительные инструменты для дальнейшей работы с людьми. Вот, ну, а что, что, ну, что ну, еще ну, такой ну, момент, ты сказала про сумму, да, а, я не считаю, что это какие-то небольшие суммы, да, понятно, если человек купил пробник, то там несущественная сумма у него кэшбэка получается, но если человек даже купил, флакон парфюм воды у него кэшбэк 200 рублей а что такое 200 рублей на сегодняшний день для человека который делает второй заказ это для него бесплатная доставка практически это существенные это существенные деньги да. если, пос, если посравнивать с теми партнерскими программами какими-то программами лояльности которые есть в других интернет-магазинах да, посмотрите там везде очень небольшой процент вот этих возвратов, и то его э, используют. Там 3%, 5%, там какие-то копейки копятся. А здесь, а здесь сразу прям существенно. А когда, то есть у меня был тоже вот недавно случай, девушка хотела заказать два флакона духов, я говорю, а давайте закажем три, вам тогда еще 1000 рублей вернется в виде бонуса покупок. И она заказала три. Пятидесятки. Да, да, да, да, пятидесятки. Да. Да? Это же тоже инструмент. И ей сразу упала бонус покупок тысячи рублей упал. И плюс у нее была скидка по промокоду. Mm -hmm. ну, ну, Представьте, у вас тысяча рублей где-то лежит. Это же практически две трети двадцатки. Ну, тысяча, это под, на следующее, она уже может да да да. Да да да да, да, да, да, да, да, да, да, И в идеале, вот здесь вот я должна отслеживать, вот как мы сейчас компрессию отслеживаем, я, в идеале я должна сейчас отслеживать. Ага, вот у меня октябрь месяц, у кого сгорают кэшбэки, у кого сгорают бонусы покупок. Ну, то есть, у кого контракт сгорает, у него, соответственно, бонусы покупок сгора, сгорят. И mm -hmm. с этими людьми можно работать. Просто э, эта часть. Они э, э, полгода. А, полгода сейчас у нас кэшбэк кэшбэк полгода да кэшбэк действует полгода бонус покупок сгорает вместе с контрактом uh -huh. просто у нас сейчас нет информации по вот этим кэшбэкам бонусам покупок которые могли бы отрабатывать компания сейчас этим занимается то есть это будет и тогда мы с этим будем еще более широко работать то есть будет ну, повышать будем эффективность этих инструментов okay. вот так что вот так вот. Поэтому, Марин, спасибо тебе за вопрос. Я надеюсь, что помогла вам повысить ценность кэшбэка в ваших глазах. По с простой Еще хотела это просать, про спросить. Я две недели, наверное, уже этот сайт не запускаю. Ну, пока болею не запускала. Ой, давай наверное. мы это с тобой отдельно обсудим. Ладно. Я просто хотела спросить, там снова обучаться будет сайт или нет? Да, да, нужно будет снова запускать обучение. Да, да, да, снова запускать обучение. Здравствуйте. Так, ну что, на этом мы тогда будем встречу нашу с вами завершать. Вот, спасибо всем большое за участие. Марина поднимает руку. Марина, ошибку куда-то нажала. Ну, если ты что хочешь сказать, отключи микрофон. Я просто тебя выключил у тебя там разговоры пошли. А на этом встречу будем завершать. Для тех, кто будет смотреть записи, друзья мои, пишите, пожалуйста, в нашем командном чате, что было для вас полезно. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы по итогам нашей сегодняшней встречи, тоже, пожалуйста, пишите в командном чате. Наталья Смарина, отдельное спасибо Илиде за активное участие в нашей сегодняшней встрече. Всем желаю продуктивной недели и желаю роста. У нас с вами начинается вторая декада октября, поэтому сейчас самое время активно работать и с клиентским чатом, как вот Наталья написала, и с нашей с командой партнеров. Всем отзывам. По поводу нашей сегодняшней встречи, тем, кто был сегодня в эфире, буду крайне благодарна. Спасибо за встречу. До встречи. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. До, до следующих встреч. Всем пока.